и мы едем по чуйскому тракту кстати очень комфортному хорошо асфальтированному чуйскому тракту и в общем мы за один день снимем все сливки и кто же со мной в компании андрей андрей это наш водитель и гид который возит по алтаю любопытных туристов поэтому ссылочка на его соцсети будет внизу под описанием если что пишите звоните а это моя новая знакомая и человек, который вдохновил меня э, на эту поездку. Аня зовут. Аня, кстати, психолог, занимается детьми, правильно? Да. А. Вот. И можно сказать, что у Ани четверо детей. Понимаете, мы вот эту красивую молодую женщину. Вот. И мы сегодня ездим по Чуйскому тракту и смотрим на самые красивые перевалы. Ну вообще красоты алтайские. пробка Причем такая настоящая они даже никуда не торопятся посмотрите так, вам же я жалею что вы здесь не не со мной потому что И такие просторы ну не может быть такой красоты понимаете но ну, просто которая вышибает мозги бездрожжевое тесто это какое-то национальное блюдо национальное, как да. называется вкусно мне понравилось ну, правда, Андрей обещает нас свозить в нормальное кафе. Взяли Лагманшурку и вот эти... Как они называются? Чок. Чок. Чок. Можно вдвоем зайти. Рядышком можно <реку> сесть <реку> друг с другом <реку> <реку> и мило беседовать. <реку> <реку> да. Чтобы не страшно я зайду одна. <реку> ну давай, удачи. <реку> Смотрите, какая сказочная тропа ведет на Гейзерово озеро. Да, оно прозрачное и сказочное, с таким глазом. Вот сейчас идем практически под 45 градусов по тропинке для того, чтобы видеть водопад. Пять часов мы ездим. Ощущение, что вообще все время как-то пролетело, потому что ты едешь и постоянно наслаждаешься. Когда лучше вообще на Алтай приезжать, Андрей? Есть такое золотое время, когда погода стабильная, хорошая, солнечная, и все, можно объехать. Стабильной погоды сейчас вообще нету А летом тоже да Да, непредсказуемая стала погода в последнее время вот. Ну а так, самое красивое конечно сейчас вот. Ну и весной, когда все зацветает, все зеленеет Супер Ну сейчас большой плюс это то, что речушки, реки они прозрачные и вот как вы, она вообще обилизовывает. Первая остановка, естественно, заправки но у меня тут и появился дружок посмотрите какой у меня дружок а, ну заправка тоже находится в окружении красивых алтайских гор но меня ребята поразило другое меня поразили цены на бензин вы посмотрите сейчас я подойду а, пос последний раз в москве там 50 с копейками стоил бензин а мы сейчас находимся на заправке роснефти. И какая прелесть! 92-43-45, 95-45-40 и дизель 49-60. Дизель стоит дороже, чем бензин. Вот так, так что получается а, путешествовать на машине по горному Алтаю очень даже себе бюджетно. Перескажи, да. а пожалуйста, куда мы сейчас едем? Семинский перевал. Вот. Высота 1717 метров. Подъем 9, спуск 11 километров. Я думала, перевал – это что-то очень живописное. Семинский перевал, по сути, это большой-большой рынок с большим количеством ларьков. Вот. Есть здесь кофе. Если вы хотите попить кофе на высоте 1717 метров, наверное, оно какое-то особенное, кофе может сюда забрести. Смотрите, что происходит за окном. Настоящая зима. Вот такой. Я уже говорила о том, что Алтай очень изменчив. Он изменчив не только в течение дня, но и просто в нескольких километрах друг от друга он уже другой. Горно Алтай – прекрасное место для горнолыжного курорта, как горнолыжный курорт. И у вас тут строится, да, по-моему, сейчас много да, чего? конечно. Где у вас тут? Расскажите о ну, горнолыжках. В Манжароке, здесь, на Синицком и на Телецком озере. По сервису они как, нормальные? По сервису, мне кажется, самое такое, это, конечно, маншерок. Uh -huh. вот. ну, получается, самое удобное, ты приехал и Да, и, и, и аэропорта аэропорт, да, уже да, катаешься, да, да. А сюда еще приятно. Как Сбербанк начал выкупать земли ближайшие в ближайшей горе, ну, горнолыжки, вот, и ценник взлетел прямо моментально. У меня а у знакомых зачем? вообще выкупили коттеджик рядом со шлагбаум mm -hmm. прям возле горнолышки за 22 миллиона. Да? Просто ну, коттедж, а сколько там соток? Соток там соток десять где-то. О, а, ну точно. А сколько двухэтажный сутки? коттеджик а, такой да. вот. И все, и на этом фоне просто цены как слетели. Алтайская природа меняется через каждый километр. Вот мы уже э, уехали от Семинского перевала. Вы там помните, там была, сначала был снег, потом появились лиственно-хвойные э, горы, а теперь, видите, голые горы, совершенно голые, как в Африке. А знаете почему? А вот если с другой стороны посмотреть, это все по одной дороге едет, а с другой стороны, они лиственные. Нам Андрей рассказал, дело в том, что вот эта сторона, где лиственные, она северная, а вот эта сторона южная. И солнце просто выжигает деревья. А вот там, где есть небольшие такие полосочки деревьев, это теневые стороны. И Деревья там растут. Вот перевал Таман. Но это, конечно, с Семинским не сравнится, ребята. Это еще не все. Мы идем на следующую смотровую площадку. Мы задрогли. Вот вы знаете, что я взяла с собой на, на обзор Алтайских перевалов? Я взяла с собой зонтик. А надо было взять рукавички теплые, потому что здесь жутко холодно. И здесь прикольные туалетики. Смотрите, прямо избушки на курьих ножках. Нифига себе, 40 рублей. Чем выше в горы, тем дороже туалеты. Посмотрите, Это сфоткать. Как, какой мостик, Сфоткать. Я на, на под... котором ты зависаешь. На зависаешь над пропастью. А вот Аня решила рискнуть. Но сейчас тоже рискну. Что я? Кишка тонка, что ли? Ну как ощущения? Ну, как я я ну что, ребята я тоже схожу а вот вы знаете когда ты смотришь через камеру на мир не так все страшно да видос отсюда офигительный конечно посмотрите вот какой офигительный видос но самое главное видос под тобой как сказал андрей падать отсюда не высоко. но ну, не может быть такой красоты понимаете но ну, просто которая вышибает мозги настоящая они даже никуда не торопятся. лошадки такая деревенская пастарай смотрите коровы переходит через спокойно причем переходит как будто ничего не угрожает вот еще одна коровка переходит через дорогу ну мы к счастью не видели но андрей сказал что очень много по дороге сбитых коров овец, лошадей. Странно, потому что их видно издалека, но как-то почему-то некоторые люди не притормаживают. С холодной зимы мы приехали в лето и взбираемся на очередную красивую смотровую площадку. Ребят, это, это катунь течет, видите? Большая полноводная бирюзовая катунь, а вот там маленькая, маленькая, маленькая. Сейчас единственное, у меня Аня перекрыла эту маленькую, да ничего. Вот, а эта маленькая, маленькая, чую в нее впадает. Посмотрите, место совершенно пустынное, да? А вот там, если позволит мне камера, наехать поближе. Стоит маленький, маленький айю. Одинокий. Совсем никого нет вокруг. И интересно, то ли это там, где живут люди, что-то похоже на ларёчек, какая-то обитель для одинокого странника. Я уже не первый раз встречаюсь здесь на и складываю такие пирамидки. Я забыла, что они означают. Ну, какой-то жизненный баланс, равновесие. Видите, как сложили? Так, а это вот, чай. смотрите, такой Мы, наверное, Киосочек. Я, наверное, у вас, знаете, возьму эти сладости и чай, а чай. лепешку, наверное, не буду, ага. потому вот, что... Вот, тюнире, видите, это, Пожалуйста. Я вас сфоткаю, как, ладно, как? Вот эти, вот эти Ничего себе. А это лепешки из чего? Это сыр добавляла, копленое молоко, угу. нерафинированное масло, бездрожжевое тесто. Это какое-то национальное блюдо? Национальное, как да. Называется? называется. А это что за сладость, расскажите, что там? Основа толха. Туда... А что такое толхан? Это ячмень прожаренный воды. А, Туда добавила я так, ягоды, ага. лесные ягоды, черемуха, кедровый орех, чуть топленого масла, чуть сахара, чуть меда и такой из семи компонентов. Это такой. Термоядерный витамин, это. Понимаю. витамин комплекс витаминов. Один шарик полноценный завтрак. Один а, шарик, даже так? Прямо вот. Супный. Посмотрите, какая штука-то интересная. Ну, вот а как, чуть -чуть как чуть -чуть вас факт, зовут? Мария. Мария. Мария, Мария да. в Алтайка. Алтайка. А вы знаете, вы знаете алтайский язык? Конечно, мы разговариваем. Вы друг с другом разговариваете Конечно, на алтайском, а да? Здравствуйте, до свидания, Тиха э, спасибо, Бьян. И ваши дети тоже говорят. На. Говорить, все говорят. А в школе тоже учат алтайский? Учат алтайский. А вот, знаете, мы обратили внимание, там, где сливается Чу и Катунь, на другом берегу стоит так маленький аилы. Не знаете, кто там живет. Там живут, э, они, их род от Коновых, от Коново Сильевы. Вот просто они Это одни ревлядно. живут, одни в... они как живут, они ихние хозяйство, там овцы, козы, коровы, все там они как бы в общем по очереди там работают. Вот вот бумага, вот. А вот лепешка. Вот а, ребят, лепёшка. вообще то конечно выглядит для нас зожников. и зожников туристов и спортсменов. Это выглядит очень жирно, надо попробовать. Ну попробовать, съешь. А боишься? Давай. Ну что? Ну, очень ешь. вкусно. Это похоже на не несладкий хворост. Ну, а, наверное, там внутри еще сыр. Вот. Собачка дворовая, ничейная. На солнышке греется, да? На солнышке греешься. Ну, грейся, грейся. А вот в этом месте в июле-августе вообще нет ни, одна, ни одного свободного места для парковки. И вся смотровая площадка заполнила людьми. А, поэтому. Вот такой кайф ты испытываешь, когда ты в полной тишине, в полной пустоте, в полном безлюде смотришь на слияние рек Катуни и смотришь на эти изумительные космические горы. В общем, я узнала от нашего гида Андрея, если вы хотите оказаться в таком же ретрите, в такой же пустоте и спокойствии, и в красоте, то на Алтай нужно приезжать либо в начале июня, либо уже, как мы, в октябре. Да, мне кажется, что люди за каким-то уединением все-таки едут. Я думаю, вне сезон, даже сейчас да, получается такая тишина. Да. То есть это очень наполняет после Москвы возможность просто походить в тишине, погулять, побродить. Таких мест действительно мало, где плотность такая низкая, да, население. Ну, а летом у меня туристы, вот я не знаю, меня вот это пугает, конечно, перспектива, что будут толпы туристов, но все-таки летом вернуться тоже хочется. А здесь будут толпы туристов, летом, да? Конечно. Да. А вот что значит толпы туристов? Вот... Ну, это когда до не перейдешь дорогу просто так, тебе надо будет на пешеходку, чтобы перейти. А, то есть да, такой, мы... такой автомобильный поток, да? Да, да, да. И самолеты будут все полные лететь. Очень а... много народа А вот даже в такой горячий сезон есть какие-то более-менее уединенные места на Алтае, куда вот интроверты и любители тишины могут отправиться? Ну, конечно, есть. Какие? Чем, чем дальше? Да, И то даже те места далекие, там уже народу много стоят. Ну, а какие просто, чтобы народ знал? Ну вот где заброска на вертолетах идет. Есть базы сейчас такие, где заброска туда бесплатно, а назад, Назад платно. Да, назад что-то около миллиона. Я вот ребят вез, и они рассказывали, хотели туда очень, но что-то пожалели на обратку денег. Национальная кухня чуй азы. Что переводится алтайского как слияние рек. А, ну да. А теперь смотрим меню. Салат овощной. Видишь здесь национальные блюда? Вижу только наши привычные нам названия. А ну, где национальное блюдо? А, вот, а вот национальные блюдо. Сейчас я вам почитаю, чтобы вы знали. Качо это национальный суп с бараниной и перловкой. Мун это что-то на шурпу похожее, курдак, мясо с картошкой, чучук, колбаса из канины с острой морковью, йоргом плетеные барани внутренности, баштак, домашний сыр. Кай ларчи, кстати, молочный йогурт, молочная водка даже есть, ара, но это я не прочитаю никогда. Это что такое? Это вот шестнадцатая. Шестнадцатая, это а пончики из пресного теста. Угу. Ну, вообще, по большому счету, национальной кухни здесь вы так особо не увидели сейчас, половины нету, поэтому взяли лагман шурпу и вот эти, как они называются? Чок. Чок. Это такие сырные шарики. В общем, я взяла шурпу. Аня взяла лагма. Сейчас попробуем. Прям Очень вкусно, да. На шурпе огромная картошка. Нет, если вы вот заедете, будете проезжать места. Рекомендую. Вкусненько. Ну, это ваш такой советский. И вот эти. Боу, забыла как называть, Попробую. Это больше на хлеб, кстати, сырный хлеб похож, он такой сухой. Давайте попробуем. попробуем. Попробуем. Просто как-то непривычно. Сыр чувствуется, но по консистенции хлеб, да? У нас стало, это сырные кончики, но кончики они все промасленные. А, ну да. а эти они быстро достают из масла, поэтому они внутри... Ну, фурс нам мне нравится, в лес, и очень сытно. Все, хватит. Теперь будем есть. Смотрите, какой туалет. Главное, что он красиво оформлен. Посмотрите, как здесь камушками. Очень Юля, туалет на двоих. На двоих а, подожди, подожди, подожди, подожди. Можно, можно вдвоем зайти до да, самых. А, то есть, не а, есть. то есть рядышком можно да. сесть да. друг с другом да, да, да. и мило беседовать, да. Чтобы не страшно было. Я зайду одна. Ну давай, удачи. Да. Языческие боги, даже не боги, у алтайцев духи. Вот такие языческие духи стоят рядом с кафе. Симпатичные кстати очень. А это кто у нас? И это у нас тоже духи. Симпатия. Дорога на водопад все круче и круче. Наши мечты о 10 тысячах шагах в день все ближе и ближе. Вообще хочу сказать, что Алтай это не случайно называет родины экстремального туризма. Потому что, честно говоря, я уже забыла, когда я просто ходила по хорошо асфальтированной дороге. Тут ты постоянно что-то преодолеваешь вот сейчас идем практически под 45 градусов по тропинке для того чтобы увидеть водопад ребят вы понимаете сейчас я понимаю для чего я три раза в день хожу в спортзал Думаю, нафига, лень. Это когда особенно плохая погода, а в спортзал я хожу три раза в неделю для того, чтобы иметь силы подниматься и видеть такую красоту. Так что держитесь, тренируйтесь, и вы увидите еще больше. Андрей! А я знаю, почему ты с нами не пошел. Нет. Ты знал, ты знал, что там такой крутой подъем, да? ну я раньше не ходил ни разу, нет, в начале лета ходил. Но у меня стекло надо было подзирать, когда здесь... Да нет. ладно, не, не оправдывайся, нет. ты просто не любишь заниматься спортом. На да, скальные рисунки мы, скорее всего, сегодня не пойдем, потому что недельку назад мой друг тоже ездили, они в горы. Вот, и ну, на наскальных встретился мишкой, вот, так что, <смех> как-то так. Если вы приедете на Алтай, вы должны знать, что здесь по лесам бродят медведи, иногда. Поэтому сейчас Андрей расскажет технику безопасности общения с медведем. Андрей, что <смех> делать, если ты вдруг встретил медведя в лесу? Серьезно, но вдруг случится? Ну, во-первых, это не бежать, если <смех> побежите, то все, вам будет конец, потому что он подумает, что вы дичь. Бежит, это да. Если просто будете стоять и возможно покричать, то он, скорее всего, уйдет. Но это опять же 50 на 50. но и на деревья вообще ни в коем случае ну, не полежит, надо, да, а, за тобой? Лезьте, потому что он по деревьям бегает быстрее, чем по земле. Вот. Ну, так вот. А я слышала, что надо. А какой-то какой склон искать по нему спускаться, потому что у медведей проблема со спуском вниз. Они кубарем катятся и могут просто мимо тебя прокатиться. я вот думаю, интересно, на медведя действуют такие, сейчас же стали продаваться такие отпугиватели для собак. Ну, ультразвуковые, например, да. Или, или электрошокер такой, который звук неприятный сдает, да, такого ага. как бы электрического разряда. Я пробовала на собаках, действительно, вот крупные собаки убегают, им не нравится этот звук. Вот я думаю, что если ходить по лесу с таким ультразвуковым отпугивателем, может быть, это подействует. Вот то самое место, откуда Мишка спускался. Видите, гуляют, гуляют. гуляют люди, гуляют. Гуляют люди, гуляют, да, оттуда Мишка спускается так вот я хочу рассказать вам историю я а, сама не из москвы я приехала с сахалина и проходила вот этот путь завоевания москвы когда москва слезам не верит проходила я его весьма оригинально я была ассистенткой дрессировщика медведей а вот, один а, ассистент дрессировщика поругался с дрессировщиком и забрал у него двух медведей и они у жили в квартире на пятнадцатом этаже и я помню и тогда я поняла что Самое коварное животное – это медведь. То есть он может, вот, вот сейчас он с тобой ласкается, сосет себе лапу, в долю секунды, бабах без подготовки может себя цапнуть. И вот меня Бог отвел, но я видела реально, как он цапнул трассировщика просто, вот просто так, у нее такое настроение было. Так что, в общем, не это, не встречайтесь с медведем, он не мишка косолапый, милый, это, на самом деле, очень серьезное животное, И я по почувствовала это на своей шкуре. до Бабаевский, видимо, очень любит крепости. Он построил себе дом в виде крепости. Осталось только поставить лучников и, и стражу, да. И все. Мой дом, моя крепость. Смотрите, какая сказочная тропа ведет на Гейзерово озеро. Сразу такое настроение, что мы идем полями, лесами. Красота. И я хочу еще обратить ваше внимание на Алтай потрясающие корни. Посмотрите на эти корни, они сказочные. Кажется, что здесь баба-яга слезшим ходили. Смотри, какие корни. О, я же не случайно говорила про избушку на курих ножках Баба-ягу и Лешего. Это ощущение, оно не только у меня, посмотрите, вот. Вот она, избушка на курих ножках. Змей Горыныч, но и Баба-яга, куда же без бабы ягита? Вот такая. Баба Яга и Аленушка с козленком подаль. В общем, сказочные места. Да, нет никакой суеты и краски. Вот эти, ага. Везде вот этот цвет бирюзовый, какой-то такой инопланетный. Когда я сравнила Алтай э, с Сахалином, с моей родиной, Аня сравнилась со Швейцарией, Андрей повернулся и говорит, я 6 лет сюда вожу экскурсии и могу перечислить, наверное, около 30 стран, какими туристы сравнивают алтай а все потому что алтай он разный он реально местами это водородные лужки швейцарии местами это суровые горы сахалина местами это какие-то огромные пространства американской аризоны и все это алтай Ну вот уже к 600 километрам приближается спидометр, то есть около 600 километров мы проехали за один день, а, а по моему впечатлению получили на 1200 километров, потому что это, конечно, вынос мозга, чуйский тракт и все, что вокруг чуйского тракта, это что-то такое космическое, инопланетное и инашинское совершенно. Не знаю, мне кажется, очень сложно это переварить. Это такое тебя таким камнем, да, все эти впечатления упали, конечно, хочется пожить в этом месте, просто спокойно насладиться, да, красотой, поэтому я надеюсь, что я приеду и просто уже без вот этой спешки спокойно поживу. Но э, для того, чтобы составить впечатление, да, такой забег, наверное, один раз стоит сделать. Андрей, а вот вообще вот ты как уже опытный... Э... Алтаевет. <смех> вот как лучше вообще узнать Алтай? Вот таким заездом сливки снять или там по жителям? Пожить? Да, да, конечно, надо ездить везде. Там переночевал, там переночевал. Ну, то есть вот так двигаться по Алтаю. Ну, чтобы, ну, не торопясь, спокойно вот это. Мы сегодня хоть и тоже, но вообще не торопились. Но, тем не менее, Дагташа даже там переночевал, утром на УАЗике сел, погонял, ну, и вот так вот по всему Алтаю двигаться. Вот. Я думаю, это было бы супер, конечно. Слушай, а история, что на Алтае очень плохой сервис, то есть, ну, там, Манжирок — это одна история, а уезжаешь из Манжирока, там Чимал, Акташ, что там чуть ну, да. ли не туалет на улице. Это правда или нет? Да, это правда, так и есть. Да. То есть, ребят, вы готовьтесь, да, вот мы живем в Манжироке, там все нормально, там туалет в номере и быстрый интернет, но если вы готовы к каким-то спартанским некомфортным, не столичным условиям, то, наверное, стоит одним разом проехать. Если готовы, то езжайте, останавливайтесь, гуляйте, любуйтесь, отрывайтесь, потому что Алтай – это такой, с одной стороны, это отсутствие в некоторых местах сервиса, но, с другой стороны, это какой-то ретрит, это такой завис, это такое торможение, замедление, которое, мне кажется, любому человеку, живущему в большой городе, просто вот несколько раз в год необходим. Вот. Я с вами прощаюсь, не забывайте ставить лайки, делиться, может дизлайк поставить, если я вам совсем не нравлюсь, но в любом случае как-то активность проявляйте, и мы ну, поехали дальше. Красота, да? Две фишки есть у курорта Манжирок. Это теплое озеро Манджирог, рядом с которым мы были. И гора Малая Синюха, где организован горнолыжный курорт. И вот туда как раз и ведет канатная дорога. Карету мне, карету. Что самое главное человеку на горе? Глинтвей. Возьмем Глинтвей. Вот сижу я на шезлонге, смотрю на Алтайские горы. А по соседству с курортом Манджирог стоит село Манджирок. ну где-то в четырех километрах от него. За мной Манджирокский порог. Ну просто, ну космос какой-то. Нормальная, здоровая жизнь. «Нормального русского мужчины! Прощай, дорогой! Возвращайся поскорей с уловом!» Я гуляла по манджаруку и увидела какой-то невероятной красоты дом. Мы заходим в коридор. Это, я так понимаю, шкаф, да? Да. Когда мои друзья и родные узнали, что я уезжаю на Алтай, был составлен такой огромный список того, что можно отсюда привезти. Для зрелой кожи, то есть а -а -а. очень полезно вот именно а -а -а. пантовые. Для омоложения, восстановления, тонизирования организма. Вот вообще любая пантовая продукция идет. И о мужчинах тоже на Алтае не забыли. Им предлагается бобровая струя и панты. Это медведь! А это волк! Волчьий тапочки! Волчьи тапочки! А как волчьи же, тапки сколько стоят? Любая пара, 250. Это сик. сик. Горячее копчение. Это Хариус, горячее копчение. Я нашла на Алтай оригинальное блюдо. Это сосновые побеги, сваренные как варенье, с медом и а, сахаром. И аккуратненько, чтобы не обварить. Как мы уже Сосочки, да? Алтай! потихонечку, наверное, становится таким любимым местом для э, цифровых кочевников. Я на удаленке уже седьмой год, Оп. вот, вот. и пахнул на меня ароматом столичной жизни. И это тоже манджирок.